ночь сегодня была. О, уже утро. Так. Соберу свои вещи и пойду посмотрю, что там на улице творится. Так. А. Какая красота, раннее утро. Так. Что-то вроде никого дома нету. Так, надо пой пойти к фермеру. Так, о, вы уже тут собрались? А, мы уже тебя только ждем. привет. А, привет. Офигеть, вы уже все собрались. Ну, давай, садись, будем и, и завтракать. <гловили> да, хорошо, сейчас. Блин. Ну, привет, Эээ... я хотел спросить у вас, ээ... что вы тут собрались... Ну, я на самом деле сегодня будем обсуждать, что будем делать в деревне, потому что в последнее время какая-то фигня отвалится. То, кто-то ночью не гулял. Ну, вроде же Мистик ходил. Да, но он всего лишь немного ночью поработал. А вот всю ночь кто-то там гулял. Да? Странно. О, ты можешь есть. Спасибо, конечно, за чай, но я пока не хочу. Ну за что, почему? Ну у меня есть вода. Ладно, ладно, не будем тебя заставлять. Так что ты хотел сказать? Так вот, я сегодня, когда ходил, встретил вчера какого-то бездомного. Бездомного? Офигеть. Но его же уже давно нету в Живых. Что? Да, в Живых его давно нет. Что? Черт возьми! Кого? Да-да, его уже давно нету. Да, уж как красивая картина. Да? Блин, даже не заметил. Какие красивые паруса. Так что. Ну, так вот. Сегодня у нас есть план. Надо сегодня убраться в деревне, снег прибрать, а, да? Ну, да. Можешь пока что от... прогуляться. Ладно, хорошо. Блин, черт возьми, что за фигня отвалится? Кого Такого пиздомного, которого я заметил, оказался все-таки уже давно-давно мертвым. Кстати, надо пройтись. А... О, ну, что-то все остальные жители собрались, видимо, тоже что-то пируют. Так. Мэра в доме нету. Надо, кстати, в свой дом вернуться. Так, за инструментами. Возьму все эти инструменты на всякий случай. И... Да, и заберу ружье, потому что на всякий случай. А ули что? Я все-таки его нашел. Может быть, кто-то за мной шпионит. Так, надо пробраться в его дом. И. Думаю, его пустой. Тут ничего нету. Абсолютно ничего. Пустота просто. Так. Так, может быть, что-нибудь разобрать его и проверить. Нет, вроде ничего вообще нету. Вообще ничего абсолютно. Ладно, какая-то непонятная фигня творится. А, стоп! Вспомнил. Те самые шахты, которые были. Надо их проверить. Так. Сейчас надо добраться до них. Так. кузнеца тоже как-то немного стрёмно выглядит. Честное слово. Так. Где-то вроде здесь они должны быть, да. Вроде же, дорогу назад же должен помнить. О, стоп. Что там такое? Так, надо спуститься аккуратно и проверить. Так, на всякий случай возьму... Ми... Э, всякий случай возьму... Э, э, э, оружие в руки. Так. Да нет, это вроде обычный какой-то лифт. Да. Он даже... Есть противовес. Вот бросали камень. И лифт поднимался и опускался. Что-то, по сути, кто-то спускался. Так, надо аккуратно отойти, потому что мало ли что, осыпается вроде. Да. И, кстати, туда надо тоже спуститься. Так, сейчас я это и сделаю. Сначала надо, конечно же... А, собрать все необходимое, все-таки, все-таки, я мне нужно надеть на голову хотя бы какую-нибудь каску, шлем, чтобы на меня камни а, мне в, на голову не налетели Да и вообще, чтобы было как-то я безопасно себя чувствовал. Так, сейчас по быстрому проберемся. Так, оп, -мо. Надо очень аккуратно ходить, потому что все-таки дороги не и скользкие. Так. Сберу шлем, одену его. Так. Все, вроде оде... вроде уже все. Так. Пора теперь перебраться туда. на по... Прямо под землю. Так. Что-то изменит дорога. Везде. Испорченная. Так. Сейчас быстрому. Спустимся. Так. Но лучше тут спускаться небезопасно. Так. Надо каким-то образом зацепиться за вот эти э, железные... А, черт. Надо аккуратно спуститься по этим железком так аккуратно а юма Опа. о боже я что мне кажется на надеюсь что одежду не порвал так пока спускался так ну единственный путь это сюда опа офигеть что такое за место те, те самые шахты лампы так надо да, сейчас по-быстрому пройтись тут. Так, везде уголь железо. Видимо, это то самое, что вывозили. Так. О. Может, рычажок? Может, рискнуть, дернуть? А! -мо, свет врубился. Ч? Ч за фигня? Свет врубился, реально. Так. Тут что? О, тут еще что-то есть. Так. а ё-моё! -мо! Скелеты! Ч те самые шахтеры! А-а-а! А! А! А! -мо! Чёрт! Возьми! Ребята, это, это, это жутко. Сейчас я больше туда не пойду. Туда вылетели летучие мыши, еще какие-то трупы лежали. Так. О. О, это-то... Я-то не заметил. Тут какая-то та самая огромная стена, которую построили, видимо, для того, чтобы никто сюда не ходил. Наверное, я скоро найду те самые кристаллы, которые тут добывали из-за которых произошла та самая авария. Так. Это какой-то гардероб, что ли? Так. Да, это обычный гардероб. Ничего обычного. Свет горит. Значит, все работает. О. ⁇ -мо ⁇ провалился. Ну, аккуратно. Пол неровный. О. Тут одежда. Так. Но стоит но лучше одеть, наверное, ее, потому что на всякий случай лучше переодеться сейчас в более, более, рабочую, более рабочую одежду, чтобы на всякий случай, мало ли что, чтобы не замораться и ни, ни, ничего не зацепить. Так. Так, надо аккуратно пройти здесь. Вода откуда-то вытекла. О, там, там, по-моему, шахта. Так, надо сначала туда, потом пройтись. Тут свет плохо работает. Так. Ну, выглядит устрашающе. Надо подняться туда. Так. И... Надо взять в руки меч. И... А, ничего обычного. Просто дверь? О, открылась. Черт, нужен ключ, чтобы открыть. Так. Что? Теперь мне спускаться? Ладно, хорошо. Черт, свет мигает. Ну и, ну и клиповая. Так. Сюда надо пройтись. Так. Черт лельсы, лельсы и. Да, там тоже ничего нового. Все завалено. Походу из-за из-за этого обвала ничего, по сути проходов не осталось. Так, надо, кстати, посмотреть. Я же вроде там ничего, не, не все просмотрел. Может быть там есть ключ? Так. О. Ключ от лаборатории и порванная бумаги. Так. Гора, гора, гора, гора, спасите нас. Путь в шахту завалила, нужна помощь, идите в гору. Чё, блин? Ё-моё. что в голове промигнуло. Что это такое? Так, гора, гора, гора, гора, спасите нас, путь в шахту завалила, нужна помощь, идите в гору. Так, значит, в гору надо идти. А я зачем туда? А значит, зачем я тогда сюда пошел? Если тут ничего абсолютно нету. Ладно. Надо открыть дверь. Сейчас туда, в лабораторию, пробраться и уходить отсюда нафиг. Вдруг меня кто-нибудь еще может заметить. Черт. Застрял в этой чертовой паутине. Надо ее убрать. Так, а. Так по быстрому добегу до лаборатории открою дверь посмотрю если найду что-то нужное то унесу с собой так так так включи от лаборатории. отлично подошел а черт закрылось а. А, все нормально Тогда закрою о, ключи! О, боже! Офигеть! Это походу те самые ученые, которые по сути застряли, видимо, их заперло, заперло в этой лаборатории. Странно, а почему их никто не вытащил? Везде, мус везде мусор валяется, стопки бумаг, шприцы. О, генератор! Это походу благодаря нему. Нему и работает все тут. Да, совсем мало электроэнергии осталось. Так, тут что еще есть? О, сиф. Интересно. Попробую открыть его. Так, давайте киркой. А, он даже был уже взломан. Так. О, это какая-то. Где-то какой-то кристалл внутри, какая-то жидкость. И газовые баллоны, и противогазы. Так. Надо, кстати, сейчас это все посмотреть. Только лучше отсюда уже выбираться. Так. Ладно. Пойду отсюда. Заключу, я заберу с собой и все отсюда вещи. Так, так, свет на всякий случай надо тоже вырубить. Так, чак сломаю. Так, все. О, черт возьми, что случилось Так, ладно, надо по быстрому сейчас подняться. Ой, так, сейчас выберусь а, фух выбрался черт возьми Это же вроде утро стоп что-то я слышу тут за мной что ли следит так надо уходить ребята все валим отсюда фух черт возьми что происходит так надо уходить Юма. Что творится? Почему ночь наступила? Так. Быстрее, надо... Добраться домой. Так. Быстрее, надо добраться домой и... Так. то возьми. Что происходит? Так. Тихо. Тихо. Так. Надо... Быть на очку. Что происходит. Так. Тихо. Фух. Так. А. Кто ломается? Эй, открой дверь. А! Ты кто? Ты что? Эй, убери ружье. Э. Что? Кузнец? Что вы тут делаете? Зачем вы. Да, ты тут. Как-то забалькодироваться, не знаю. Что ты тут, тут, тут сидишь в темноте? Да тут какая-то фигня творится. Да, и кстати, почему ты весь в одежде шахтер? Ты что, спускался туда? А, а ну да. Я же... Мы же хотели, чтобы ты туда не спускался. А, ладно, хорошо, я... Ты хотела туда посмотреть? Ну, да... Что там нас на увидел? Да ничего, я там по сути не увидел. Ну ладно, ладно. Не пугайся. Но вот я хотел спросить, а почему э, резко почему-то погода стала что-то тем... темной? Да, это это паранормальное явление. Это обычное дело, да? Ладно, не буду тебе мешать. Ладно, хорошо. Ты тоже меня так не пугай больше, я испугался. Думал, что ко мне кто-то рвется, бандиты что ли? Да, и кстати, надо переодеться как раз. Ладно. Черт возьми, что ты тут наделал? Так, надо поправить, кра... кстати, себе тут все. Так, так. Черт возьми, слава богу, что он ружье не заметил. Странно, почему он не уходит? Ладно, ладно, это уже другое дело. Все-таки надо сейчас снять этот чертов ключик. Так. Так, сюда положу. И вместе с ружьем. И всем тем, что я там нашел. Так, сложим. Это все. Так, ключи. Так. Так. Сейчас тут все поставим на место, чтобы.. Так. Так. Вот так. Чтобы ничего такого. Никто ничего не заподозрил. Так. О, я забыл, что у меня даже уголь есть. Так. Ладно. Ладно, житель, я пока. Пойду погуляю, может быть, еще что-нибудь найду. Так. Сейчас я по-тихому. Сейчас я по-тихому сделаю. Сейчас я по-тихому, пока он не зависит. Я соберу эти вещи и пойду в шахту, чтобы быстрее. он как будто сделаю вид, что я как будто собираю. Как будто я сейчас прибираюсь. Так, так, так. так. Сейчас по-тихому я вс уберу. Так, возьму с собой это вс. Так, не знаю зачем. Стородная костюм, но ладно, лучше газ. за баллон возьму. Телефон. И ладно. Вс, сейчас вс это уберу из рук. Так. Ну, чё, как? Ну вс нормально. А, ну ладно. Иди погуляй. Ладно. Фух. Вс. Отлично. Теперь я могу... В... Теперь ничего не заподозрил. Я могу быс... по-быстрому сейчас в гору подняться и осмотреть то самое место, как... куда... куда велели идти на запис... на записке. Так. Ну, вроде гора это близко, близко к шахтам. Надо сейчас... Сейчас это посмотреть. Так. Да, вот этот, э, получается, купол из снежный. Вот подъемник и, и путь в гору. Ну, вроде правильно же, я думаю, да? Так. Пробраться и... Да! Серьезно. Отлично. Так. Что-нибудь есть? Нет. Офигеть, это путь в шахту. Только вот черт! Там же лифт. Надо спуститься. Хотя нет, там есть свет, значит, можно туда спуститься все-таки. Так, надо сейчас это и проверить. Так. Сейчас я выберусь. Проберусь и. Так, надо аккуратно спуститься здесь. Все-таки небезопасно. Так. И. Опа! Тут даже следы от техники какой-то осталось. Так. Вот она. То самое отверстие в стене. И. О, жутко. что? Пошли спускаться. Офигеть. Сейчас я спускаюсь в самую тьму. Так, стоп. А тут есть свет? Это еще что за фигня? Так. Тут лампочки поломаны. Так. Тут даже обвал произошел. Тот самый. Видимо, все это выкапывали. Машины. Так. Ну все. Закончилось. Стоп. Так это тот самый кристалл? Да, и, кстати, надо... кстати... <клёх> Тут что-то воняет. Ай, черт. От этого кристалла как-то воняет. Надо сейчас немедленно одеть газовую г -г маску газовую. А -а -а -а. Черт, блин. Черт. Кошмар. Фух, ну вроде тебе легче дышится. Тебе кристалл каким-то газом пахнет, что ли. Так. Черт возьми. Офигеть. Наверное, свет работает благодаря этим кристаллам. Да, так и есть. Да уж. Тут что-то ничего нету. О, это что такое? Какая-то не работа... Какая Какой-то бур стоит. Ладно. Ладно. Офигеть, как этот мост работает? Стоп. Ой, черт, не заметил даже. Так. Офигеть, куда это ведет? Это, походу, я стою прямо над расщелиной. Тут лампы не работают даже. Так. Ладно, уйду отсюда. Фух. Ладно. Пора возвращаться в деревню. Только надо снять этот чертов противогаз и валить отсюда. Так. Черт, надо каким-то теперь образом выбраться. Опа. Так. Сейчас надо выбраться сюда идти в деревню и начинать расследование. Так. Так. Сейчас выберусь и. Пойду дальше разбираться. Так. Так, надо как раз сейчас. мне созрела идея. А что если надо сейчас собрать тех, кто видел какую-то паранормальную фигню. И провести до ними какой-нибудь отсмотр их домов. И проверить. Не было лишь чего-то там непонятного? Так. Так. Ну что ж. Итак. Кстати, интересно. А этот еще дома? Черт, надо снять противогаз. Забыл. Он же точно заподозрит что-нибудь. Так. Фух, вроде все. Аккуратно выложу в инвентарь. Так, вот черт, он до сих пор на месте. Ну что, погулял? Да, все, все нормально. Чё ты как-то потрёпанный? Бегал что ли? Да не, не, все нормально. Ну ладно. Фух, черт возьми. Так, а кстати, он не заметил, что я даже шлем надел? Так, аккуратно положим на место. Все и... и не будем ни, ни вообще вести себя, вообще не давать никакого подозрения. Так. Чёрт возьми. Так. Кстати, я хотел спросить. Ты там что-то говорил про паранормальное. Хочешь провести расследование? Какое расследование? Ну, я просто так и подумал. Да, хорошо, я проведу расследование. Только завтра. Хорошо. Так, ладно, все. Завтра проведу расследование. Все-таки за целый день сегодня... Нифига себе, что произошло. Так, ладно. Уже что-то стемнело. Долго я возился. Пора поспать. Сейчас заберусь в дом. О, кто-то спит. Черт возьми. Отдыхаем. Так. О, все на месте. Печки ничего. О. Ха! Отлично. Так. Мое ружье. Черт возьми. Так. Надо собрать эти ключи, чтобы лаборатории. Пойти к Аму, вернуть эти шахты, иду там порядок. Черт, так, что они там говорят? Надо послушать. Вы знаете? Мне кажется, надо начать расследование. Да, я думаю то же самое. Черт, они хотят устроить расследование. Так, надо быстрее выполнять свои дела. О, отпроверить своего старого соседа. Эй, черт возьми, где ты? Черт возьми. В будущем я этот зом заберу. А ч он? А ладно. чертов Так. Спит. Так. Надо пробраться сейчас в этот чертов... Надо убрать этот чертов. Никому не нужный и... мусорный ящик пробраться сюда. Так. Черт, света уже давно нету. Так. Сейчас я лягу спать. Ну, а завтра... Уже тоже начну с... Раз, да, начну. Так.